Кай, скажи, пожалуйста, три или пятерку крупных э, моллов торгов. Что стоит посетить нашему туристу? Ну, я думаю, что самые удобные в плане, как бы, добраться, да, и э, которые могут интересовать в плане стоимости. Также это один из них, который находится в центре этой России. Угу. Э, он один из самых последних, где туристы, конечно, многие наслышаны. Те, кто проживает непосредственно в Анталии и Ларе, они предпочитают приезжать сюда. Есть аэропорт ближе, возле, точнее, аэропорта, недалеко, есть аутлет, который называется «Дипо». Там вы можете найти по очень mm -hmm. хорошим ценам как бы, марки, которые, вы знаете, которые продаются в привычках то, что вы ищете. Там будут скидки до 70% процентов. Ну, мы, в принципе, сами там раскупаемся И третий, я думаю, это, наверное, все-таки Мигрос, так как 5М, он так и называется 5 Да, 5М, именно Потому что э, он находится ближе К стороне Кемера, то есть люди, которые проживают там Им легче добраться и ближе добраться туда ага. Вот, ну и каждый свое может найти Как бы в этих торговых центрах Да, вот я вижу как раз Максин Спенсер 70% да. Скидка да, да, Скажи, верно. пожалуйста Такс-фри э, э, Как э, необходимо выбирать или обозначение какие-то есть на магазинчиках, что это так и как получить налоги назад при вылете из страны вылете. Да, совершенно верно. В магазине, у которого есть договоренность так-фри, у них должен быть определенный знак. Это либо синенькая такая вот квадратика, на котором написано на клечко, в котором указано так угу. Значит, так что такое? Это возврат вам налога, да, то есть, но при условии, что у вас стоимость покупки превышает 118 турецких лир. А. То есть, э, прибыла, если в этот магазине, допустим, где вы купились выше, чем 118 лир, обычно, когда видят иностранцев, предлагают, спрашивают, вам необходимо ли так сприть. Почему так задают вопрос? А. Потому что для того, чтобы э, была возможность вернуть обратно себе под налог, вам необходимо э, оформить специальный чек для этого, то есть вы им говорите, что да, мне нужен такс 3 и вам э, продавец оформляет специальный чек, в котором будет написано указано такс После этого с этим чеком, с этими вещами, при вылете mm -hmm. вы в аэропорту проходите необходимый контроль, показывая, э, так вы должны предоставить свои вещи, показать представить чек, там таможни вам его заверяют, вещи ваши дальше идут как бы, по, ну, сдаются в багаж, в да. багажном отделении, и после прохождения таможни вам возвращают э, деньги сразу там на докупки после поступления. Я тебя понял. Слушай, скажи еще одну мне вещь. Есть существующее мнение, что шопинг лучший, может, старых времен такой осталось, лучший шопинг и цены намного ниже все в Стамбуле, потому что там производство. А вот в Анталии тут все под туристы, как будто бы тут несколько завышено. Так ли это или нет? И... Ну, я скажу да. так, допустим, да. если брать э, Стамбул, Анталию или в принципе города, в зависимости от э, профиля проживающих э, mm -hmm. в городе, меняется, соответственно, и немножечко как бы коллекция. Но те марки, например, которые мы видим здесь, в этом, например, торговом центре, они, большинство, есть и в других торговых центрах. Соответственно, как бы, разницы между ними нет никакой. То есть они по всей стране, допустим, если вы видите какой-нибудь платили по единая ценовая костюм, политика. Да, ну, ага. кроме, как я выразилась до этого аутлет-центров, то есть где там уже тогда уже списка, как бы, но это также есть в каждом городе. Стамбул город намного большой, соответственно, там намного больше выбора, и там есть абсолютно разные места. Там есть, естественно, также, допустим, маркеты, цены у них... Идут от, ну, допустим, можно найти и очень дешевое что-нибудь, да, uh -huh. и можно найти также, например, что-то и подорож. То есть, но ну, если брать, например, марки, да, то марка, которая здесь, это столько же стоит и в Стамбуле. То есть здесь там может быть просто выбор больше. Почему говорят, в Стамбул там очень много вещей, которые м, находятся в точке, которые потом отправляют на экспорт. А те, которые вещи ходят на экспорт, они, во-первых, не имеют штами, могут быть другие. Uh -huh. Плюс размеры могут быть другие, в зависимости от того, в какую страну они отправляются. Ну и привычка вспоминать шоппинг в Стамбуле, ну, я как бы, наверное, по развития вот так цены не вряд ли а, и еще тогда один вопрос я смотрю вот мы проходим а, коревиз такой change бюро да. да и на русском написано покупка продажа валюты а Языковый барьер здесь таких вот молах присутствует, не присутствует, или торговцы говорят на всех языках? Нет, Анталия, это вообще в последнее время здесь стало намного больше. Здесь я иногда говорю, что она будет в этом районе, я говорю, mm -hmm. лишь, э, местное население себя чувствует иностранцами, потому что здесь на каждом шагу вы можете услышать что нибудь на русском. Мы когда раньше сидели, мы уже было спокойно общаться, сейчас ты думаешь, не услышит ли тебя кто-нибудь, потому что очень много на самом деле русскоязычного населения. Хорошо, слушай, спасибо тебе большое за экскурс, за такие вот полезные советы посещайте покупайте себе своим близким а мы пойдем искать искать телефонную карточку из 3G интернета да.